Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Юрий, садоводство Северная Жемчужина, за моей спиной очень интересное сооружение, это наш, собственно говоря, первый дом. Хотелось бы два слова рассказать о нашем проекте, проект, собственно говоря, уже близится к реализации. Огромное спасибо хотелось бы выразить нашим строителям. Ребята очень достойно провели с нами весь этот этап. Взяли за основу один из типовых проектов вместе с ребятами, переработали его, доработали под нашу немаленькую семью. И получилось такое прекрасное двухэтажное, интересное сооружение, которое у меня за спиной. Что еще очень важно и интересно, а у нас на самом деле родился еще один ребенок, мы многодетная семья, и мы продумали планировку, да, нам ничего не пришлось изменять но домик такой хороший универсальный спасибо огромное уже так ребятам компании красный апельсин которые вот вот правда универсально даже наверное они больше знали что у нас ребенок будет чем мы но тем не менее мы все помещаемся и даже если какие-то небольшие коррективы По входу нам пришлось вносить Все это получилось Очень функциональный, я надеюсь, получился дом И опять же, еще раз спасибо огромное Нашим ребятам и Сергею Анатольевичу лично За вот эту вот работу Дорогие друзья Я на этом хотел бы закончить свое такое вот сообщение И еще раз поблагодарить вас за внимание а Компанию «Красный апельсин» За сделанную работу И... Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с этими ребятами. Спасибо огромное. До свидания.